амбициозность и эгоизм делает человека прекрасным, ну совершенно никому не нужным. Да, это правда. Я очень часто вижу молодых красивых девушек, которые чрезвычайно амбициозны. Я их понимаю, они хотят подороже получше организовать наверное свою будущую жизнь но их заносчивость вот такая безобразная амбициозность она настолько отталкивает от них людей и люди с такими людьми в дальнейшем не хотят общаться они становятся неприятными становятся очень разрушают свою судьбу надолго их не хватает обычно у них два пути либо стать хорошим человеком либо превратиться в полное другое человеческое существо, которым нельзя гордиться в этой жизни.